Господин Брандт, вам шо. слово. Куда мы едем? Куда захотите? А куда я хочу? Что о, происходит? Ты о чем все какие-то странные, как обычно. Скажи, чего ты хочешь. И что это изменит? Все. Я хочу. Хочу, чтобы все меня любили! Все тебя любят, но я больше всех. Ты почти религиозно. Да, и пугает до чертиков. Я хочу знать правду. Почему ты думаешь обо мне, когда мастурбируешь? Правда, видимо, портит людям настроение. Хочу любить других больше, чем себя. Я счастлив, когда ты счастлив. Чем еще я могу помочь? Я больше не вынесу такой гармонии. Ты можешь снова стать нормальным? Может, мы все находимся в симуляции, а Бог — это игрок, который в сотый раз пытается сделать вашу жизнь успешной. Ты не умеешь любить. Ты хочешь прожить множество жизней, чтобы не пришлось выбирать. Новый день, новое счастье. Я хочу... Хочу, чтобы в мире остались только мы вдвоем. Не противно, что все вертится вокруг тебя? Может, мне пожелать отказаться от желаний? Счастливы те, кому нечего желать. Пора прочистить мозги. Но неверное решение может привести к беде. Не бойся. Мы все принимаем решение, не только ты. Ты ничего не можешь без остальных. На это пока.